Приветствую вас на своем канале, в сегодняшнем видео я хочу вам показать вот такую вот игрушку, горошек-стрючок и э, на молнии здесь внутри вот такие вот разноцветные горошинки цвета э, именно радуги, красный-оранжевый, желтый-зеленый, э, голубой-синий и сиреневый. Я подобрала, почему э, вот так вот, то есть можно было, в принципе, синий поставить так. У меня, мне кажется, что синий больше отлив имеет этот цвет. В принципе, здесь уже э, ваше желание, ваша фантазия зависит только от вас. Горошинки у меня прикреплены э, вот такими вот обычными, я брала кнопочками, вот такие вот кнопочки большого размера. Одну пришила часть с одной стороны горошинки и э, в самом, Стручке, то есть, скажем так, в пенальчике, стрючке пришила другую часть. И вот на такой вот э, цепочке из воздушных петелек я решила, э, чтобы не терялись горошинки прикрепить. То есть, вот так вот у меня каждая горошинка прикрепляется э, на кнопочку. Вот, смотрите. Довольно-таки получилось весело и ярко. Вязала я из пряжи чистой хлопковой «Белла». Довольно-таки хорошая пряжа в использовании. Обвязывала я обычные бусины можжевеловые, вот такие вот, диаметром 2,5 см, довольно-таки большие. И получилось, как вы видите, симпатично очень. Обвязывала я и вязала, в принципе, честно говоря, на одном дыхании. Справилась я э, где-то за полтора вечера. Почему полтора? Так как я сразу не знала, какой мне нужен размер э, именно этой молнии и в общем связала основку на следующий день купила молнию и пришила получился у меня горошек размерами 24 сантиметра сам стрючок, вот так вот где-то и 6 сантиметров вот этот вот кончик стручка то есть всего в целом игрушка 30 сантиметров затем я украсила различными спиральками тут у меня посмотрите я обвязывала такими рюшечками свой стручок Взяла тон в тон э, эту молнию, вот, и получилось довольно-таки красивенько и аккуратненько. Все пришивала с внутренней стороны, здесь немножечко у нас видно, но, честно говоря, когда я взяла гороховый стрючок живую, то, как оказалось, здесь тоже э, в натуральном стрючке, здесь тоже есть вот такие вот, как своего рода, э, спаечки, вот, поэтому... В принципе, все получилось довольно-таки красиво, аккуратненько. И детская игрушка-развивалочка готова. Поэтому, если вам понравилось, конечно же, ставьте лайки. Если будет очень много желающих, мы с вами обязательно свяжем вместе. То есть я сделаю мастер-класс, если будут желающие. Вы можете, конечно же, заказать отдельный мастер-класс. Но это уже по желанию. Поэтому, кому понравилось, обязательно ставьте лайки. Не забывайте подписываться на мой канал. Всем хорошего настроения. Пока-пока.